Всем привет, я рада видеть вас на своем канале Сегодня я буду тестировать новинку из магазина FixPrice Вот такой шампунь Шампунь для укрепления и роста волос с экстрактом красного перца Цена ему 55 рублей Не знаю, что за шампунь Тут написано инновационная формула, без запаха Так, действительно запах не сильный Посмотрим, что за шампунь и вот такой вот бальзам восстановление блеск для поврежденных и окрашенных волос 500 миллилитров тоже 55 рублей стоит о не знаю пахнет кстати очень приятно посмотрим что за бюджетный шампунь бальзам Мне очень вообще трудно подобрать к моим волосам какой-то нормальный шампунь бальзам посмотрим как они будут себя вести в общем не переключайтесь ну что, вот я помыла голову. Что хочу сказать, мне вообще не понравилось. Во-первых, шампунь, он очень жидкий идет. Прям как вода почти. И вообще пришлось два раза мыть голову. Первый раз вообще ничего не пенилось. Думала, так и будет. Второй раз более-менее пена пошла. В общем, не очень. И вот такой бальзам тоже я недовольна я волосы вообще не могла расчесать после него, потому что мне пришлось наносить другие средства, что хоть как-то были сухие волосы после него, в общем не рекомендую, мне не подошло может быть на короткие волосы еще как-то нормально будет но на среднюю длину вот как у меня уже не подходит в общем как-то так я не рекомендую, лучше взять